666. Это символ экономической власти и могущества евреев над покоренным народом. При царе Славонце евреи обложили покоренные им в разных войнах народы конкретным налогом. Годичный налог был равен 666 талантов золота. Сейчас для того, чтобы покорить весь мир, или отнять, или они опять будут свое старое налоговое число. Поэтому не хотят его заменить. Для них оно священное число. Символ МОМОЛ, символ экономической власти над покоренными народами. Если вы даете согласие на обработку персональных данных, то вся информация о вас передается во всемирной компьютере, находящей в реселье. Имя ему зверь. Сценарий всема мирного правительства таков. В первую очередь дать карту мира силовым структурам, а затем через налоговые рычаги всему миру, а затем поставить печать Антихриста.